Так, ребята, всем привет. Сейчас жду, пока включится трансляция. Так, ребята, да, всем привет. Я тут ждал, пока включится транзакция. Ой, трансляция, вроде бы включилась. Э, да, я тут смотрю немножко вверх. У меня камера тут, э, вы все тут, здесь YouTube. Вот так, видно меня вроде бы хорошо, немножко бьется качество. Так, э, напишите плюсики, если слышно, видно, хорошо. Вот, тогда будем начинать. Так, все, есть плюсики, отлично. Да, там задержка просто около секунд 10, наверное. Так, всем, да, всем еще раз привет. Смотрю, у нас, как обычно, люди отовсюду. Понимаю, что крипты без иллюзий не было уже давно. Вот, Я, наверное, самый подходящий спикер для крипты без иллюзий, потому что я тот человек, который в крипте уже сколько, с 13 -го года, это уже свыше 5 лет. Все уже 5 лет занимаюсь только крипто и больше ничем. Вот. Многие, наверное, ну, там меня уже знают, потому что я много раз уже здесь для вас э, что-то рассказывал и там и видео на YouTube какие-то писал. И... В общем, да, у меня подход такой, что я не занимаюсь никакими хайпами, аирдропами и прочими вещами, где, э, ну, где можно там быстро нажиться какими-то деньгами. Я скорее как бы, подхожу к сфере и к процессу достаточно основательно, что нужно найти потребность бизнесовую. Под эту потребность необходимо найти решение, это решение превратить в продукт, вот, а потом из этого продукта, собственно, сделать какое-то решение, его продвинуть, его развить и потом на этом заработать денег. Вот, то есть, как бы, вот это вот моя философия, поэтому там, у меня вы никогда не услышите простого ответа на вопрос, как заработать на крипте, ну, потому что заработать на крипте я не знаю как и, наверное, этим никто особо не занимается. Так, YouTube поставлю на паузу, он только меня отвлекает. Вот, на самом деле недавно, недавно проводил лекцию для Мальтийского института менеджмента о токенизации. Вот. У них там большой курс на, на 20 недель или что-то такое, каждую неделю одна лекция, вот. начинали, что такое блокчейн, потом там разные другие криптовалюты, смарт-контракты, и, ну, в общем, много-много всего. Вот, я им читал по токенизации… И в результате, как бы я понял, что я скорее как бы про крипту и там про всякие другие там, новые движения, или там какие-то новые разработки, я, скорее всегда, скептик. То есть я всегда отношусь скептически к любым новым разработкам, к любым новым решениям к Lightning Network, к сегрегейд витнесам, там, к Atomic свобом, и вот этим всеми вещами, которые типа там крутые, все хайпуют, скупают крипту, тому которой появляется эта технология. Особо не вникаю, что это такое. Я как раз человек, который говорит, что это все неправда, это все глупости, и не надо, собственно, это все принимать близко к сердцу, если вы толком даже не понимаете, что это значит. Вот, поэтому как раз крипто без иллюзий – это прямо мое второе имя. Э, вот, поэтому я вам сейчас расскажу про несколько иллюзий, которые там сейчас витают э, в сфере, вот, потому что я по-прежнему в ней full -time, Вот, я по-прежнему за занимаюсь только этим и больше ничем в этой жизни. Собственно, больше ничего и не умею, э, грубо говоря. Вот, а потом, э, поскольку у нас нет того какого-то высшего органа, который задает вопросы сегодня, то будем работать по вопросам из YouTube. Вот, у нас на самом деле 74 человека. Ничего себе. У нас получился очень-очень продуктивный понедельник. Спасибо всем, что пришли. Вот, давайте быстренько почитаем, откуда у нас люди. А -а -а -а -а -а. Да, у нас есть Россия, у нас есть Украина, у нас есть... да, снова-снова... -да -да. Бишкек, ого, Ташкент... А -а -а -а -а -а -а -а Гусь хрусталь... хрустальный, даже не знаю, где это, если, если честно. Но мост... вот достаточно много людей из Самары. Видно, кто-то там очень активно, активно двигает тему. Эм... Да, в общем, из... ну что сейчас такое самое... Будапешт, класс. Э, я в Берлине, всем привет из Берлина. Вот. Тут погода на самом деле такая же, как и по всей остальной Европе, достаточно противно, прохладно, и вчера даже шел снег. Чтобы, собственно, тут за зиму снег шел два раза и вдруг пошел. Те вещи, которые сейчас меня тревожат больше всего, и про которые сейчас очень много разговаривают. Был на звонке с клиентом. Он сегодня вспомнил про Lightning Network внезапно. Вот, смарт-контракты, конечно, уже, наверное, все заездили. Вот, есть сейчас до сих пор шумят по Атоми, совпам, уже не шумят, по STO. Сейчас очень много было. было как это, ICO, да, сейчас пошли STO, достаточно популярная штука. Давайте поговорим, что там в них хорошего, что плохого. Ну, вот И поскольку я вот вел для, для, этого, для Матийского института менеджмента, то и по токенизации у меня сейчас достаточно тоже много подготовленного материала, поэтому вам э, про него смогу рассказать. Э, давайте начнем, наверное, с Lightning Network. Э, многие там слышали о том, что это типа способ ускорить э, те криптовалюты, которые это исторически медленные, вроде биткоина, вот с помощью того, что транзакции выносятся в офчейн, эм, вот на самом деле это как бы я считаю, что это плохое решение для хорошей проблемы. То есть типа некоторые криптовалюты не быстрые за счет того, что они ну там были не готовы к изменениям и что тот, кто их придумал, собственно, не продумал. Что это будет необходимо. То есть, допустим, там Сатощин Комото, когда сделал биткоин, да, он как бы его выкинул в сеть и сказал: Вот блок будет 1 мегабайт, то есть это значит примерно 3 транзакции в секунду. Ну, вот. Но он подумал, что типа, если вам надо будет больше людей, вы просто увеличите размер блока. И у вас как бы, будет не 3 транзакции, а 6, если вы увеличите в два раза. Хотите увеличить в 100 раз, вот, пожалуйста, у вас будет уже 300. То есть, типа, ну, в чем проблема? Увеличите размер блока, и все хорошо. Ну, вот. Но он не подумал о том, что как бы, ну, комьюнити не сможет договориться, сколько же должен быть размер блока, вот. и в ждать он останется 1 мегабайт там, на 10 лет. Кстати, все вознаграждения биткоина, он был в январе. Всех с прошедшим. Вот, Lightning Network, он что делает вообще? Lightning Network говорит тебе, тебе нужно открыть платежный канал с тем, кому ты часто платишь деньги, вот. и таким образом типа не париться и не слать транзакции в сеть постоянно. То есть, казалось бы как бы вроде решение неплохое, вот. но почему оно, почему оно не очень хорошее? Потому что, к примеру, да, и сами даже там разработчики Lightning Network, a, Network a ставят в пример, эм, в пример ставят flow, ну, процесс, да, в пример ставят некую ситуацию, для которой Lightning Network работает плохо. И это меня очень, на самом деле, раздражает. Я не понимаю, почему даже люди, которые это придумали, все равно поставили плохой пример. Они говорят, вот представьте себе, вы каждое утро по, по пути на работу заходите в кафе, да, в этом кафе вы покупаете кофе. И, к примеру, вы за этот кофе всегда платите в биткоинах. Во-первых, это медленно, да, во-вторых, это дорого. То есть, если там кофе, допустим, стоит, ладно, тут у нас все со всего мира, поэтому я буду оперировать в евро. Эм, то есть, допустим, кофе стоит 1 евро, да, и вы каждый день за него платите биткоинами. Вот. Вы, по сути, там, платите этот один евро, там, около, не знаю, 5-10 центов. Вы платите комиссию ну, как бы майнерам за то, чтобы транзакция отправилась. Вот. И если, там, допустим, постоянно меняются продавцы, работники, которые там, продают вам этот кофеек, то они, как бы, у них, возможно, к вам доверие там, не всегда есть. Они будут ждать, пока транзакция подтвердится. То есть они там, грубо говоря, вам, может быть, и дадут этот кофеек, но скажут, вы тут, пожалуйста, посидите еще минут 15. Вот, пока транзакция не подтвердит. Соответственно, конечно же, вам это неудобно. Вот, и тут, как бы якобы, приходит всех спасать Lightning Network. Что вы открываете платежный канал с этим кафе? Что вам для этого нужно сделать? Вам нужно взять биткоинов, допустим, на 100 евро, и перевести их на некий адрес. Со владельцем которого вы являетесь. Да? Что происходит в это время? Сейчас будет немножко сложно. Вот, есть мульти-сиг-адреса. Это адрес с двумя подписями. Чтобы представить это, визуализировать, представьте себе банковскую ячейку на два ключика. Да? То есть, как бы одним ключиком открыть нельзя, нужно одновременно два. Вот, вы скидываете на такой адрес, где нужно два ключика. Вот. И сразу же, как только вы туда отправляете 100 евро, вы сразу же подписываете транзакцию, что вы можете вернуть эти 100 евро. То есть сразу двумя ключиками подписывается транзакция, что вы можете вернуть деньги, но эта транзакция в сеть не отправляется. То есть это просто вы знаете, что вы под, подписали, и эта транзакция валидная, и вы, человек, который заплатил туда 100 евро, знаете, что вы всегда можете их забрать назад. Вот. И теперь, якобы, когда вы приходите покупать кофе, вы переподписываете просто транзакцию, где говорится, что вы можете уже вернуть только 99 евро, а 1 евро пойдет э, на адрес э, этого кафе. И вот так вот ежедневно вы переподписываете новую транзакцию. Там у вас 98, 97, 96, но транзакция не отправляется, вы просто ее переподписываете. То есть, таким образом, у вас есть некая гарантия, которую вы всегда можете отправить в сеть, да, и это будет ну и как, бы, как, как только вы отправляете в сеть значит что, э, ну, что вы как бы закончили ваше фин, фин, фин взаимодействие и как бы вы можете оборвать эту договоренность в любое время на последних условиях по которым вы договорились то есть если вы допустим 100 дней туда ходили вы израсходовали 100 евро ну, вот, то таким образом там, это кафе в результате эту транзакцию отправляет в сеть и там, переводит на свой адрес эти 100 евро. В чем здесь проблема? Проблема в том, что цена на биткоин постоянно скачет. Да? Во-вторых, для кафе не совсем удобно эти 100 евро, ну, чтобы они висели 100 дней. Да? Им там, возможно, нужно пойти купить стаканчики или кофе, или обслужить свою кофейную машинку. Да, им неудобно, что им нужно ждать 100 дней, пока вы там, не, ну, не израсходуете тот канал, который вы открыли. Плюс цена на крипту постоянно скачет, То есть, может быть, там то, что вы под, под, подписали там эти транзакции на 10 евро, там, допустим, вы дней 10 дней ходили в это кафе, вот, а биткоин взял и подешевел в 3 раза. И в результате вы, как бы, у вас там под, подписано на счет кафе не 10 евро, а 3. И как бы это кафе не совсем устраивает, правильно? А если вдруг биткоин взял и вырос в 10 раз, то вы понимаете, что у вас там канал... Это уже не, не на 100 евро, а на 1000. И, может быть, вам это не особо нужно. Вы бы же с удовольствием бы эти 500 там, евро из этих тысячи вывели бы там себе на карточку или на банковский счет. В общем, вот такая вот, вот, такая вот беда с этими Lightning Network. Вот, и почему-то многие про них до сих пор разговаривают, как будто бы не понимают, что у них столько проблем, которые не решены. То есть, да, возможно, там в каких-то случаях для чего-то там оно решается. Но вот так вот прям, типа, в такой пример из жизни, то Lightning Network как бы не нужен вообще. Вот такая вот у меня есть история. Вот, Поэтому можете сразу писать вопросы по этому поводу, Вот мы к ним в конце вернемся. И вот, по токенизации, наверное, там много кто знает, что вот есть токены там, на этериуме, на волнах и на, все, и на всяких прочих вещах, вот, но как бы, тут стоит понимать, что такое токен вот, и не строить по поводу этого никаких иллюзий. Толкин – это нечто, чем мы пользуемся все с вами уже очень давно. Вот Это просто замена понятий, да, некая под, подмена того, чем пользоваться сложно, неудобно, тяжело, опасно и так дальше. То есть, к примеру, вот, ну, как бы один из таких прорывных решений, их было несколько да, в плане токенизации, когда стали токенизировать э, э, ну, метод платежа, да, вот когда там раньше обменивались э, золотыми монетками, да, которые сами по себе имели стоимость. Вот в это же время обменивались еще по бартеру, да, товары за товары. Вот и кто-то предложил, давайте использовать что-то, что не имеет никакой ценности само по себе, но оно гарантирует, что эта ценность там где-то за ним есть. То есть, когда были золотые монетки, да, то сама монетка по себе – это ценность, да, потому что она золотая. Были серебряные монетки, они имели ценность только потому, что они серебряные. Это гарантировалось химией и физикой. Да? Это, ну, это не гарантировал никакой то ну да, жетон пишет мне об этом. Грубо, да. Эм, вот, и потом… Ну, стало неудобно, да, там, держать постоянно у себя золото или что такое, потому что его, там, в принципе, могут легко и украсть, и его тяжело носить, да, и его, там, если ты очень богат, то, ну, как бы это, там, ну, привносит даже какие-то сложности перевозки, да, этого актива. И таким образом потом появились деньги, да, деньги, как бы, ну, на первых этапах их появления, я не знаю все, всей истории денег, вот, я поэтому могу, потому что, может быть, иногда ошибаться, вот на деньги в ну, том, что это токены на какие-то активы, которые есть у государства либо у банка. Так было раньше, то есть типа это была эволюция денег. Были токены в виде золота, потом сделали деньги, которые как бы просто такой универсальный способ обмена, да, все платят всем. Вот, в чем-то таком, что само по себе не имеет никакой ценности, да, его там относительно сложно подделать. Да, и он всем понятен. И очень легко его можно обменять на, на товары, на услуги и на другие такие же эм, деньги. Да, там в каких-то специальных центрах и, и офисах обмен, да, где можно там, евро обменять на рубли, на гривны или там, на швейцарские франки. Вот, там, допустим, я не знаю, наверное, все в курсе, что когда-то доллар был привязан к золоту. То есть можно было за 35 долларов купить одну унцию золота. Вот, я вроде бы не ошибаюсь, да, такие унцию, Унция, сразу посмотрим, сколько у нас это унция. Унция, это это сколько? Вот, написано сразу у нас. Вот, это, в общем, 28, почти с половиной грамм золота. Ну, вот, в общем, за 35 долларов можно было купить... А, мне кажется, да. Да, похоже на правду. Вот. И, в, и так происходило до 70-го года. То есть, как бы, доллар, это был не просто некая бумажка, которая там гарантирована правительством штатов, а это была бумажка, которая, как бы, всегда привязана по стоимости к золоту. И якобы вы могли там прийти и сказать, а дайте ко мне золото. Это не всегда было там, ну, так легко, что можно прям прийти и сказать, обменяйте, но государство как бы гарантировала, что есть столько-то золота, и все доллары, которые есть, они как бы действительно привязаны к этому золоту. Если вы посмотрите там историческую цену на золото, то она, в принципе, всегда, всегда унция равнялась 35 долларам. Вот в 70-м году эм, отменили эту привязку. И почему я привожу этот пример? Потому что здесь вот как раз хранится в этом примере самый большой обман с этими токенами. Потому что все токены кто-то выпускает. Да, токен – это всегда у нас или право на что-то, вот, или, или это представление некой стоимости, которая где-то находится, да, либо это какая-то там расписка. То есть это токены. И их вам в любом случае кто-то дает. То есть, грубо говоря, билет в кино – это токен. Да, это как бы право на вход в кинотеатр в, в определенное время, в определенный кинотеатр, на определенный ряд, на определенное место. Вот. И якобы, если он у вас есть, то вы рассчитываете, что на этом месте никто не сидит. Если кто-то сидит на этом месте, то у вас есть инструмент сказать «это место мое» и показать ему этот самый токен. Но если вдруг кассир в кинотеатре продаст несколько билетов на это место, то он тем самым нарушает определение этого токена. Вот. И если этот продавец просто деньги положил себе в карман, напечатал вам этих билетов и куда-то скрылся, вам некому предъявить это обвинение, правильно? Таким образом, происходит, если вы покупаете какие-то билеты, допустим, не в кассе, а где-то с рук, то, возможно, эти билеты подделаны, и, соответственно, вам продают токены, у которых нет стоимости. То есть они как бы неофициальные. Да, вот тут как бы вся, вот в этом хранится вся загвоздка в токенах. Что тот, кто вам выдал этот токен, он может вас либо обмануть, выдав вам фальшивый токен, что в блокчейне сделать достаточно сложно, вот. Либо же он может выдать вам токен, который со временем эм, испортится, да, он потеряет свою ценность. Сам токен по себе, он, как правило, не знает, он валиден или нет. То есть токен – это что-то, что вам выдали просто ну, зачем-то. И возвращаемся к нашему примеру с долларом. Э, в 1971 году, мне кажется, это был Рейган, в то время был президентом. И он сказал, в общем, ребят, такая ситуация, что в общем в мы, мы не можем больше держать вот эту привязку к золоту или у нас не хватает золота, или там нам нужно напечатать много денег. В общем, больше оно не равняется 35 долларам за унцию золота. И что произошло? К сегодняшнему дню, если вот смотреть про стоимость золота в долларах, то доллар обесценился на 97,5%. То есть это, в принципе, в 30 раз. То есть доллар обесценился в 30 раз с 71 -го года, то есть практически за 50 лет. То есть тот, кто там в 70-х годах держал миллион долларов его покупательная способность упала в 30 раз то есть грубо говоря там ну за последние 50 лет можно думать что если у вас было 100 долларов то сейчас это равнялось бы 30, 30. ну да нет 3000 прошу прощения неправильно посчитал да то есть как бы в то время 100 евро это было намного более существенно что как-то свет странно поменялся вот, здесь идея в том, что токены вам выдает все равно кто-то, и вы не всегда застрахованы от того, чтобы эти токены, э, тот, кто вам выдал их, ну, их каким-то образом поменял их правила. Вот, и это касается всех токенов, те, которые продаются на ICO, которые, как правило, ну, не как правило, они могут вам продавать либо право на услугу, и что самое ужасное, что они вам иногда продают эм, обещание, да, и вот это самое плохое, когда продаются обещания либо э, обещание каких-то достижений, вот это, я считаю, максимально неправильная штука. Вот, когда говорят, допустим, мы сейчас соберем деньги и откроем банк, и в этом банке вам будут какие-то условия. Но никто не может знать наверняка, что ему дадут банковскую лицензию, к примеру. То есть таким образом люди не просто продают какое-то обещание, которое они сдержать могут, а иногда даже продают обещание, которое они сдержать не в силах. То есть это не зависит от них, сдержать это обещание или нет. Вот, сейчас пошла новая волна, называется security токены. Security токены – это когда, вот как раз пример с золотом и долларом, это когда токен действительно имеет за собой что-то. То есть это может быть security токен на какие-то ценные бумаги. Да, то есть, к примеру, там, одну акцию Apple, да, там допустим, не любой человек с улицы может взять и пойти купить э, одну акцию Apple. Нужно идти через какого-то брокера, да. это, как правило, стоит там каких-то денег за сделку, то есть, допустим, если акция там стоит 100 долларов, то вам придется заплатить там еще 8 долларов просто комиссии. Да, это 8%, это как бы, ну, дороговато. Соответственно, эм, токенизировать акции Apple – это прикольно. Да, почему бы нет? Мы сможем продавать их на блокчейне, да, там, допустим, на Ethereum. Можно будет в Ethereum кошелек купить себе акцию Apple, эм, которая говорит о том, что где-то у кого-то лежит одна акция Apple, которая принадлежит вам. Ну, тут снова, да, тут как бы проблема в том, что это у кого-то где-то лежит эта акция Apple. И там, возможно, вашего имени нету. А может быть, если там и есть ваше имя, то не проработан инструмент, как вы сможете в случае чего обменять этот токен на фактическую акцию Apple. И если эта компания вдруг решит, что она уже собрала достаточно денег, чтобы прожить безбедную жизнь и, и судиться со всеми, кто будет с ней судиться, они могут сказать: типа, простите, ребята, этих акций у нас больше нету, и токены больше ничего не стоят. То есть, вот это можно сделать, и сейчас нету нормальных инструментов юридических, чтобы вы как-то ну, свое право реализовали. И такая же проблема, то есть, я почему говорю, ну как бы почему я затрагиваю это в целом? Потому что, даже если мы говорим, там, допустим, про смарт-контракты, вот, которые я, на, я напомню всем, до сих пор в мире их никто не использует, э, кроме как там для, для ICO или для каких-то игр на блокчейне. То есть смарт-контракт сейчас стал инструментом внутри блокчейна. То есть он там живет, и он никуда на внешний мир до сих пор не вышел, потому что до сих пор непонятно как. Вот, и говорю к тому, что сам по себе смарт-контракт, он пока не имеет никакой юридической силы. То есть вы не можете прийти в суд со смарт контрактами и сказать, вот смотрите, в смарт-контракте же все есть. А вы спросите, почему смарт-контракты не взаимодействуют со внешним миром, да? Почему там, вот многие говорят, там вот смарт-контракты, Смарт-контракты в логистике. И все таки ой, классно, там буду знать, где там что, где там мой груз, какая у него там температура, вот кто там его когда принимал и так дальше. Вот, и блокчейн тут вообще ни о чем. То есть DHL уже работает много лет, вот по такой же схеме, без блокчейна, и у них все хорошо. То есть тут проблема в том, что часто это путается с да, интернет-вещей называется. То есть вот эти вот все датчики, которые там, которыми эм, сопровождается груз, допустим, если это какие-то продукты, то нужно, чтобы у них было прохладно, да, если это там, допустим, что-то схоропортящееся, это важно, чтобы его доставили быстро, если это там что-то хрупкое, то можно поставить датчик на, не помню, как это называется, в общем, чтобы оно, короче, не, ну сильно не тряслось. Ну вот Эти все датчики, конечно же, можно поставить, и блокчейн тут не особо нужен. И если кто-то даже скажет, ну как это, тогда же можно все подделать. Да, блокчейн тогда нужен, но тогда тот, кто доставляет этот груз, он просто может собрать эти все датчики, сложить их в холодильнике, сложить их в нормальные места и эти датчики обмануть. Таким образом, они запишут в блокчейн, что было все хорошо, хотя, возможно, все хорошо не было. То есть многие люди пытаются впихнуть блокчейн туда, когда он вовсе и не нужен. Или там для голосований... И так далее. То есть как бы, я там, и в этом есть куча всяких проблем. Вот, об этом, конечно же, те, кто делают проекты на блокчейне, об этом, конечно же, не говорят. Вот, ну, потому что им это неинтересно, да, и они хотят, чтобы им люди дали денег для того, чтобы эти проекты реализовать, или для того, чтобы открыть свои банки и так далее. И, соответственно, они, простой люд, этим обманывают, вводят в заблуждение. Мне сегодня написал в LinkedIn, LinkedIn человек, который говорит, смотри, Максим, там вот у нас крутая компания, мы делаем, короче, устройство для курения медицинской конопли на блокчейне. И я говорю, очень интересный проект, очень, конечно, сейчас движ движевая вся эта штука с медицинской марихуаной, но зачем же вам блокчейн? На что мне... Я получил легендарный ответ, я даже подумал, может быть, его где-то запостить. На что мне стали? Потому что мы пишем код на этериуме. Я говорю, очень хорошо, а зачем вы пишете его на Этериуме? То есть тут получается такое, что мы используем блокчейн, потому что это прикольно, мы пишем код на Этериуме, потому что у нас блокчейн, а блокчейн у нас потому, что мы пишем код на Ethereum. Ну, то есть как бы разговор с таким человеком, ну, как бы он у меня сводится типа спасибо, удачи вам. То есть, ну, потому что это люди, которые занимаются, ну, по всей видимости, или не своим делом, вот, или их кто-то обманул. Вот такая вот крипта без иллюзий от, от меня. Вот, это все вовсе не пессимистично, это все очень оптимистично, это нормальный процесс, э, вот, Потому что, конечно, люди всегда захотят обмануть других лю людей. Э, какие-то одни люди всегда захотят придумать какие-то бизнес-решения, которые выгодны им, а не всем другим. Вот. И рано или поздно индустрия вот таким образом эволюционируя, делает какие-то определенные выводы, да, и это должно произойти, и пока это не произошло, то как бы это очищение и какая-то, ну, какой-то, чтобы проросла некая истина, да, чтобы люди, ну, чтобы все с чем-то согласились, должно пройти какое-то время, люди должны потерять деньги, людей должны обмануть и так дальше. Это эволюция, да, эволюция работает, к сожалению, таким образом, да, и мы знаем там, что ну, даже люди, да, что появились люди, умерло очень много разных всяких, вся, всякообразных существ, да, из которых мы эволюционировали. Я, я извиняюсь перед теми, кто, кто верит в теорию божественную, вот, но я все-таки сторонник эволюционной, и я считаю, что все в этом мире, оно пришло вот методом проб и ошибок. То есть сейчас мы вот как раз проходим эту стадию в этой сфере, вот, соответственно, чтобы что-то новое родилось, все, ну, многое из старого должно отмереть, вот, и мы придем к чему-то крутому. Вот, Поэтому не печальтесь, все, кто вложил в крипту, все, кто вложил в крипту и сидит в просадке, привет, я с вами. Вот, у меня просадка около 90%. Вот, я почему-то не ожидал, что оно настолько сильно всего провалится, если честно. Э, казалось бы, да, никогда не проваливалось, и вот опять. Ну хотя, казалось бы, там ну, на, моем, э, на моем веку это происходило уже три раза, но почему-то, вот, когда биткоин стоил 20, ну, вот три как-то вообще не верилось. Ну, вот типа вообще кто-то мне говорит, будет снова три. Я такой, 18 максимум что это минимум. Э, да, ну в общем не печальтесь, оно все равно все будет расти, произойдут какие-то очистки, конечно, какие-то токены, какие-то криптовалютки уже никогда не вырастут. Вот, может быть даже что-то обгонит биткоин и так дальше. Сейчас, ну как бы очень сложно сказать. Я знаю, что сейчас кто-то там спросит, в этом спросит, а там, а во что нужно вложить и так дальше. Конечно же многим из вас интересно, а во что же вложить. Я вам скажу, что я не знаю. Э, вот, ну, вообще как бы биткоин вроде бы по-прежнему еще папа, ну, вот, то есть как бы, если вкладывать, то, наверное, нужно держать большую часть в биткоине, чего я не делаю, я умею только советовать, но, по всей видимости, для меня это работает плохо. У меня много кардана, у меня есть э, кардана, это которая ада, у меня есть иота, и у меня есть манера так исторически сложилось, может быть, это не лучшие валюты, чтобы держать, но продавать я их сейчас не могу, потому что они настолько дешевые, что их даже продавать нет никакого смысла. Ну, вот такая вот история. Э, вот, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, которых нет, э, вот, э, скажу в двух словах, что м, Qubits, к сожалению, распался по многим причинам. Вы можете нагуглить официальную информацию в сети. Вот, к сожалению, были приняты очень неправильные решения высшего менеджмента. Я как бы, не хочу открещиваться, ну, что я тут ни при чем. Вот. Но я занимался бизнес-девелопментом, а проблема была не в этом. В общем, один из поставщиков не отправил деньги, которые был должен. В результате организовалась дыра в ликвидности очень большая, и компания не смогла ее решить. Поэтому сейчас компания судится там с этими ребятами, чтобы выдать долги. Вот. И я, конечно же, меня сразу позвали в другую контору, и я сейчас занимаюсь развитием другого бренда от CoinsPaid. CoinsPaid – это процессинг. Вот будет кошелечек, будет аффилиатная программа. Вот у меня там план на 5-10 лет построить что-то невероятно крутое, невероятное вообще капец. Вот, поэтому если кому интересно, можете подписаться на меня где-нибудь в Фейсбуке там, или в LinkedIn. Я буду иногда что-то там писать и постить. Вот. Ну, амбиции очень большие. Я уверен, что все получится. Вот. Я там буквально три недели, поэтому я пока еще не особо вник. Ну и, собственно, вам пока нечего рекламировать. Вот, бренд, ну, уже старый, но он работал на, ну, на внешние потребности группы, компаний, вот, поэтому пока похвастаться особо нечем, к сожалению. Вот, и, и на самом деле, нас смотрит 125 человек, вот, сейчас отсоединилось 5 по типа, всем месте, потому что увидели, что я ушел в рекламу, хотя я на самом деле ничего не рекламирую, ничего не продаю. Вот, но никто ничего не спрашивает. Анатолий Илья к нам пришел, привет, Анатолий. Эм, да, делов, долговая бумага, да, правильно, это, ну, это по сути вот этот токены. То есть криптовалюта чем прикольная, потому что криптовалюта, она как золото. И вот я поэтому ведь всегда люблю биткоин сравнивать с золотом. Потому что ну золото ничем не обеспечено. Да, почему-то вот там приходят люди, говорят: типа вот ваш биткоин, вот, ваш биткоин, этот, он ничем не обеспечен. Понимаете? Вот он просто есть и все. Это какой-то код, а я не верю в код. Вот. Но почему-то у людей не возникает сомнений в том, что у золота есть стоимость. Так вот, в моем понимании, биткоин <coughs> – это такое же золото, у которого просто есть стоимость, просто потому что у него есть стоимость, и ему не нужно больше ничего для того, чтобы иметь стоимость. Он, он, он просто, ну, он гарантирован некими правилами. Правилами, которые были приняты еще там 10 лет назад, про эмиссию, про правила, там, как оно работает и так дальше. А у золота какие есть правила? У золота есть правило, что вот он аурум. Да? Просто у него вот есть атом, вокруг него там вращаются... Что там вращается уже у него? Вокруг атома вращаются электроны и протоны. Да? Но вот у него их там определенное количество, и вот оно говорит «я золото». И все. И вот просто люди готовы платить за то, как, когда много таких атомов, это значит, что у этого есть стоимость. Но у биткоина такая же штука, есть код. И вот если у вас есть биткоин, это записано вон там в книге, пожалуйста, пойдите в книгу, посмотрите, вот и все. То есть и там есть какая-то гарантия, которая типа какие-то атомы и, и электроны, а тут какая-то книга. Вот Я не вижу на самом деле большой разницы. Вот поэтому, ну вот такая вот. вот. Спрашивают, мини-маффин, спрашивают, скажите про ICO Smart Trade Coin. Название говорит уже само о себе, что... Непонятно, о чем оно. Вот. Я бы, если честно, если бы увидел такое название просто само по себе, у меня монитор хочет выписаться. если бы я увидел просто такое название, мне кто-то сказал бы, вот не хочешь ли вложиться, я бы никогда в жизни не вложился, потому что Smart и Trade как будто бы типа просто взяли какие-то крутые названия, которые должны быть популярными и всунули вместе. Я бы сейчас, если честно, в ICO вкладывался бы очень осторожно. То есть многие часы ICO используются просто чисто для отмывания денег. Типа нам нужно бы куда-то вроде как типа обелить деньги. Скажем, мы, что мы проводим ICO, вот и через них прогоним всю крипту, которая там где-то была получена какими-то плохими способами, вот и потом типа выгоним это все на банковский счет. И скажем, вот мы провели ICO, вот у нас все хорошо, вот мы провели верификации юзера и каких-то юзеров действительно верификации провели. Вот, я, к сожалению, не знаю про это ICO, поэтому, может быть, я, конечно, зря на него наехал, может быть, действительно что-то толковое, вот, но про ICO будьте, пожалуйста, осторожны с этим. Вообще, ну, короче, все проекты, которые говорят, типа, вот дай нам сейчас деньги, и мы дадим тебе завтра больше, и тебе не, не, не, ну, не надо для этого ничего делать, я всегда к таким вещам отношусь очень осторожно. Ну, вы сами знаете, почему. да? Уже было слишком много примеров, где просто даешь деньги и ничего не делаешь. Э, оно как бы... ничего не получается из, из этого. Но если это только типа не финансовая пирамида и, та, и так дальше. Э, и, ну, что еще хотел бы сказать? Что я не против финансовых пирамид. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Я говорю, что это нормальный способ организовать что-то, организовать людей, продать им некую идею вот, и заработать денег. Но я, хоть, ну, я предпочитаю, что это говорится открыто. Мы финансовая пирамида, на определенном этапе мы закончимся, и последние люди, которые вложили деньги, их не увидят. Против этого я не имею ничего плохого. Но когда говорят типа, что вот у нас там инвестиционная платформа, а на самом деле имея в виду финансовую пирамиду, это конечно нехорошо. То есть так как бы нельзя делать. MLM другое дело. Да? MLM говорится типа, вот смотри, стань нашим клиентом. Продвинь продукт, продвинь идею, продвинь комьюнити, э, привлеки людей, мы все образуемся, э, мы все там круто потусуемся, познакомимся с умными людьми и все вместе заработаем. Ну, это, конечно, абсолютно другое дело, и тут, как бы, ну, тут нужно понимать, что все равно нужно работать. да? Я, так понимаю, ну, как бы я, в, я в MLM сам работал, и я понимаю, что вы тоже многие из MLM, и мы все знаем, что очень сложно заработать в, в MLM, ничего не делая. Вот, как, собственно, и во многих других вещах. Вот, Анатолий Иль говорит, знает про ICO Smart Trade. Вот, ну, Анатолий Иль просто знает все. Поэтому если он говорит, что это круто, тогда все круто. А что, а что же делать? Дмитрий говорит, что криптовалюта пока что сродни китайскому. Внимание, реклама. Дмитрий, заходите на YouTube и пишите. Что такое биткоин? Русскими буквами. Жмете Enter. Где-то на первой на второй странице пацан в кепке. Просмотров порядка 250 тысяч. 243, что-то вроде того. Клацайте. там пацан в кепке, рассказывает вам за 45 минут, что такое биткоин. Как это работает, майнинги там и так дальше. Я это видео записал 5 лет назад, оно до сих пор актуально. Эм... Да, с арбитражными роботами. Эм, Ольга, арбитражные роботы – это очень крутая тема. Но их, к сожалению, <coughs> очень сложно реализовать в том плане, что нужно держать активы в разных местах. То есть если криптовалюта в Японии стоит дороже, то логично пойти продать ее в Японии, вывести деньги в Европу, купить в Европы битки, снова перевести их в Японию и там продать. Но нужно понимать, что нужно, во-первых, взять ну, как бы, оборотный капитал, и необходимо придумать, как деньги дешево из японских иен перевести в Европу, в евро. И вот если издержки на это там меньше процента, а разница в цене 2%, то тогда на каждом, на каждом раунде зарабатывается 1%. Соответственно, если ты делаешь это 100 долларами, то выхлоп очень сомнительный. Вот Если ты делаешь 10 миллионами долларов, то арбитраж у тебя не получится. Потому что, по сути, пока ты будешь... Покупать крипту тут, курс вырастет, ну, по сути, до того же, который в Японии. Когда ты будешь продавать его в Японии, он упадет. То есть арбитраж – это такая интересная штука, что нужно вот как раз, типа, золотое такое, ну, золотое должно быть, э, золотое количество, которое и немного и не мало. Ну, и очень много головника потому что нужно деньги гонять реально по всему миру. Арбитражные возможности, они, как правило, открываются не, не так часто, а если они открываются, то таких умных людей, как правило, очень много. Вот, и как бы мы все, ну, с бизнесом плюс-минус знакомы, мы знаем, что если есть то, что называется по-английски «opportunity», сейчас постараюсь это перевести, это как э, возможность, да, некая, некая возможность заработать. И если эта возможность заработать, она слишком очевидная, ее используют все, да? и если что-то, ну, что-то начинают делать все, то это становится неинтересным, да? допустим, там, как на определенном этапе решили, что вот эта модель с кофе на улице – она очень прикольная, да, там в Штатах все идут на работу и покупают с собой кофеек. Вот, и в Киеве подкрывались эти улитки розовые, да, там, я уверен, что там практически во, всех, во всем СНГ возле метро стоят какая-то машинка, там, или Таврия, или Жигули-четверка, или там что-то еще, из багажника продают кофеек. Вот, соответственно, когда этим стали заниматься все, ну, как бы, ну, бизнес, идея вроде как пропала, да, там, сейчас возле какого-то большого метро таких машин стоит штук пять. Вот и как, как бы, ну, ты не знаешь, кому посудить. Такая же штука с арбитражом. Если где-то явно отличается цена, то арбитражить пытаются, собственно, все. Вот, ну, это, это, как бы, ну, тут ничего нет уникального в крипте. Ну, так работает со всем чем угодно. Да, Если там, допустим, в Германии не хватает садиков для детей, то, пожалуйста, открывайте садики, знаешь. И, Ну, что-то, короче, да, у нас с вопросом это. <с Пацана в кепке усилился Очень приятно, Анатолий, очень приятно. Вырастил такого человека, понимаешь? Эм, так, ну что, все, вопросы закончились. 127 человек, ну смотри, даже никто не ушел еще, пока я тут э, философствовал. Ну, короче, да, ребят, на самом деле, это. пишите, чтобы вам было интересно узнать в будущем. Вот Я так понимаю, что крипту без иллюзий мы будем, это, будем время от времени проводить. Вот, пишите, что вас больше всего интересует, потому что мне, ну, мне часто сложно понять реально, что интересует народ, вот, и, ну, не всегда понятно, то есть я же не буду просто открывать списки ICO и говорить, о, это все развод, это все плохо, там, и, и так дальше. Но я за ними тоже за всеми не, не слежу, потому что сейчас как-то уже не, вроде как не хайп, и сейчас вроде как уже никто в них и не вкладывает, а они все равно собирают деньги, и я так думаю, откуда, кто вам дал денег вообще? И поэтому я а потом слышу, что многие говорят, что это все отмывание денег, и я понимаю, что они сами себе просто сливают эту крипту, и потом говорят, вот мы провели ICO, смотрите, и вот мы хотим теперь обналичить эти деньги, и потом в результате даже не пытаются строить никакие бизнесы, а те люди, которые там как-то залетно вообще бросили там по 20 долларов своих, в результате даже не, не, знают, кому, не знают, кому писать. Эм, вот. Так что, на смарт-трейд на смарт я наехал зря, да? Понятно. Ну что ж, прошу прощения, я, я не разбирался, но название очень странное. Вот. Эм, да, Binance хайпует на ланчпаде. Ну тут, тут такая интересная штука с этим Binance-токеном. Вообще, как бы, ну, Binance-токен это очень крутой пример utility-токена. Вот, но он, он настолько очевидный, этот пример, что где-то явно кроется какой-то подход экономический, который я в силу своей необразованности финансовой и экономической не могу увидеть. То есть вроде как они продают ваучеры на скидки. Вы где-то видели в мире, чтобы люди продавали ваучеры на скидки? Ты можешь просто купить ну, я не знаю, это даже, ну это сложно даже назвать. Ну, вот представьте себе вот, вот представьте себе пример. Магазин. В нем продаются кроссовки. Дорогие, ну, относительно, да? По 100 евро. Кроссовки по 100 евро. Какие-нибудь Nike или Adidas. Прямо перед магазином стоит ларек. перед магазином стоит ларек, который говорит, смотрите, ты у нас можешь купить за 50 долларов Ваучер, который позволит тебе купить кроссовки за 100 долларов. Ты просто берешь его, на сейчас покупаешь, идешь, и вот ты в результате покупаешь кроссовки за 50 долларов. Внимание! Вопрос: кто не пойдет и не купит в этом ларечке этот, ну, этот ваучер? Все, правильно? Все туда пойдут и его купят. А теперь представьте, что этот ваучер, ну, как бы, он работает таким образом, что вы покупаете не ваучер, а какую-то отдельную валюту которая тебе просто позволяет эти кроссовки купить в два, в два раза дешевле. То есть ты приходишь с 50 долларами и говоришь, сколько там мне нужно этих ваучеров. Вот, э, дайте их столько, чтобы хватило на 100 евро купить кроссовки. И ты покупаешь его все равно за 50 долларов. Вот это то, что сейчас происходит с Binance этим, этим коином. Ну как цена может не расти, если он просто он всем надо. Его нужно купить, пойти и купить кроссовки просто тупо со скидкой 50%. Это же очевидно. Это просто настолько очевидно, что ну, в это даже сложно поверить. Вот, но прикол в том, что люди постоянно его используют, да, то есть он постоянно куда-то девается, то есть люди его не накапливают. В результате сейчас люди выкупают его у людей, приносят его снова в этот магазин этим кроссовкам, и получается этот магазин потом сидит с этими ваучерами, да? и что он может сделать? Он может снова начать продавать их людям, правильно? То есть он таким образом продает уже и кроссовки, и эти же скидки на эти же кроссовки. Но это как-то немножко бредово звучит, нет? И вот сейчас они говорят, типа, так, ребят, ну, давайте мы этим ваучером сделаем еще что-то. Мы открываем свою платформу для ICO, на Kickstarter похож, да? И там тоже можно будет оплачивать только этими ваучерами. Вроде как, типа, все ложится вообще идеально. Вроде как схема классная, но где-то есть подвох. Я пока не понимаю, в чем. Вот. Ну, я уверен, что если кто-то крутой экономист или финансист, то вам понятно, что там происходит. Вот, мне пока непонятно, как вообще это может работать, потому что, по сути, эти токены сейчас соседают вот как раз у самого Binance. Этот Binance, по сути, сейчас взял и скупил у всех эти токены. Вот И они сейчас, по сути, регулируют цену на токен. То есть, если они хотят ее опустить, подзаработать денег, они просто начинают продавать ее людям сами. Таким образом, цены немножко опускают. Вот, если они хотят, чтобы цена на, на Binance эти токены подросла, они просто их держат сами и не, ну, и не продают. То есть это вот такой, ну, короче, на, на месте Binance э, я бы сейчас пред, предпочел бы быть. Вообще очень отличная штука. Как бы тот, кто продает эти ваучеры, которые дают скидку 50%, это вообще очень классно. То есть эти ваучеры, ну, они будут постоянно, сколько бы они ни стоили, если они всегда дают скидку 50%. Ну, это, же, это же очевидно. Ну, крутая, короче, тема. Молодцы, пацаны. Прям как на Bitfinex с этим с USDT. Давайте мы будем выпускать какие-то фантики и скажем, что этот фантик стоит 1 доллар, и у нас якобы там где-то лежат эти доллары на счете. Но где мы вам не покажем. Тоже красота, правильно? Вроде как типа и никому ничего не должны, и вроде как и никому ничего не обещали, и вроде как и кровь бизнесу там типа никому не, не давали, а все равно все используют. Класс, класс. Ну, вот такие вот вещи, они как бы, ну, они такие немножко сказочные, но пока работают, а пока что-то сказочное работает, все говорят, крутая идея. Вот, а потом, когда оно навернулось, говорят, ну блин, ну как так? Было же очевидно, что это не, не может работать. Вот, поэтому будем смотреть, что будет дальше с финансами с детей вот, Но ну, идея прикольная. Все, вам больше ничего не интересно, да? Да, Дмитрий, пожалуйста, посмотрите видео и напишите комментарий. Там их и так много. Ну, нужно написать что-то. Там, там комментарии вообще двух видов под тем видео. Ничего не понятно. Какое ты кидалово или все хорошо объясни. То есть я до сих пор не, не понимаю, хорошо или нет. Ну все, друзья. Раз, это, раз нет вопросов, тогда все. Я не смею вас дальше задерживать. Мы как раз уложились в 47 минут. Практически урок, как показывает практика, 45 минут достаточно, чтобы рассказать что угодно. Вот такая вот идея. Все, друзья. Приятной всем, всей, всем недели. Вот. Поздравляю вас, что наконец-то пришла весна. По погоде она, к сожалению, еще не пришла. Вот, но я думаю, что скоро это дело решится. Все. Всем удачи. Всех обнял. Не успел. SVG-каталог. Приходи в следующий раз. Счастливо.